Вот мы, короче, с другом едем на море. Вот. А вот мы уже приехали на море. Я сижу, пирожу. Не Неважно, что мы никуда не сдвинулись. Кстати, тусовка на море через один, два, три. 4, Дальше у нас по курсу просто лютые криминальные дела. Какие можете увидеть прямо сейчас. Ребята, мы украли коврики, короче, несем на речку продавать, там торговцы живут. Привет! Здорово! Вот, это наш торговец идет, маленький. Это начальник? Да. У меня два ковра, у него тоже. Капец. Это на 3000. Да. Кстати, вот торгаши приехали, приплыли, уточки. Мы им продаем ковры. Вот. Ну а дальше все по накатанной. Мы эти 3000 спустили на мясом и сели жарить шашлыс. А прежде чем вы спросите, что здесь делать, фотка из 6 класса, я скажу, что мы с местными пацанами ни хуй. Раз уж вы досмотрели сей до конца, почему бы вам не поставить лайк и не подписаться? Ну а я с такого стресса пойду покурю, потому что какого хрена, что это за говно я только что отснял?